Дорогие друзья, здравствуйте! Я Наталья Гура, консультант по идеал-методу Тойча, и уже практически 20 лет практикую идеал-метод, провожу классы для детей и родителей. Впервые начала проводить такие классы Джоэл Мари Тойч, потом эстафету приняла Татьяна Тойч, ну а я взяла эту стафету и с удовольствием это делаю это приносит огромную пользу родителям детям а я от этого получаю огромное удовольствие и сегодня тема я ее назвала освобождение от игровой зависимости но на самом деле хочу говорить в большей степени об устранении любой зависимости ребенка по сути как же воспитать этого свободного, независимого, сильного ребенка? Я думаю, каждый родитель это хочет. И рада, что все больше родителей понимают, как важно воспитывать такого ребенка. Знаете, когда я росла, меня особо никто не спрашивал, как ты думаешь, как ты чувствуешь. Мне сказали, вот это делай отсюда и до вечера. Почему? Потому что так надо. «Вот так надо, это правильно, это хорошо, кто же будет делать, кроме тебя?» И вообще помалкивай, меньше говори, а больше делай. Да, генетическим кодом предопределяется ваше поведение, мысли, чувства. И если в роду есть зависимость, алкогольная, ну была, да, у мамы, папы, или у дедушки, у бабушки, у кого-то, это передается как код ДНК, и вы как ребенок будете склонны, или ваш ребенок будет склонен к какому-то виду зависимости. То ли игровая, то ли алкогольная, то ли наркотическая, неважно. Меня даже это не столько сегодня этот вопрос беспокоит, сколько зависимость массы людей от средств массовой информации, от СМИ. От того, что они видят, слышат по телевидению, где абсолютно теряется размышление или опора на свою, на свою собственную оценку, на свое собственное мнение. Я вас всех приветствую, рада, что вы присоединяетесь. Вот. Поэтому я думаю, вот что самое ценное, самое ценное, самое ценное два момента, я бы так сказала, воспитание детей. Первое это видеть в ребенке индивидуальность, видеть, что он особенный, видеть, что в нем особенные способности, только такие, только такие способности у него, как они выражены, и создавать условия, чтобы эти способности у ребенка были развиты максимально. Ну, вы знаете, меня когда-то тронуло очень поведение... Мамы Эдисона, когда ей дали письмо в школе, я думаю, это известная история, и сказали, что в этом письме было написано, что ваш сын умственно отсталый, и что он не может учиться в нашей школе, на что она, прочитала, раскрыв это письмо, прочитала сыну, что ты настолько гениальный, что преподаватели тебе ничего не могут дать. И вот ее это отношение привело к тому, что мы знаем Эдисона как выдающегося ученого. Вот, вот как важно то, что говорит родитель. Родитель всегда является для ребенка авторитетом. Всегда мнение родителя очень важно. И любой ребенок ему свойственно выражать свои желания. Первую очередь. И вот когда ребенок, вот второй важный момент, да, когда, на чем я хочу остановиться, это способность ребенка и желание родителя развивать в нем такое качество, как самостоятельность и опора на мнение свое, а не чь ⁇ -то, несмотря на авторитет родителя. Поэтому любой ребенок, он эгоцентричен, и он, чем он меньше, тем он больше требует внимания к себе, заботы. Он просит, чтобы ему купили что-то именно такое, например, игрушку синего цвета, или, например, там кроссовки зеленого цвета, например. Что делает родитель? Он говорит, ну, это непрактично. Это не надо тебе, мало что ты еще мало что-то тут нам рассказывать. Мама лучше знает, что тебе купить, мама лучше знает, что тебе одеть, мама лучше знает, что тебе покушать. Мы наблюдая, вот были сейчас, проживали в гостинице два месяца, и мы наблюдали, как родители навязывают свою точку зрения детям, ну, трех, четырех, пяти лет. Где ребенок сопротивляется, пускать руками и ногами против неразумных требований родителей. Это не принципиально, что он скушает, не принципиально, что он оденет. Главное, чтобы это была чистая одежда. Но родители в большинстве случаев они давят там, где давить не надо. То есть они настаивают на выполнении требований, где можно эти требования упустить, потому что это не принципиально. Самое важное, что надо, спрашивать у ребенка, как ты хочешь, какую ты хочешь одеть одежду, как ты думаешь, например, почему так-то и так-то, почему ты так думаешь. То есть очень важно развивать в это рассуждение, это самое ценное. Если он с маленького будет развивать в себе это качество, что он знает как, он знает как правило. Конечно, мы как родители должны ему говорить о духовных принципах жизни, мы говорить должны говорить о ну, не заповедях на детском языке, об этих априорных законах, чтобы его мнение оно было близко к мнению, к правилам жизни, априорным духовным правилам жизни, это да, но есть вещи абсолютно не принципиальные, где родитель может додавливать, что ты одени эти туфли или эти босоножки, потому что я так хочу. А почему так я хочу? Родитель не сказал, и ребенок может плакать, что он хочет одеть вот эти туфли там в два или в три года он может указать, что он хочет это одеть. А мама по каким-то причинам, она будет додавливать, чтобы он одел другие туфли. Знаете, вот так 5-10 раз, 20-50 ребенка подавят, и в нем с каждым разом будет ослабевать мышца, что он сам знает, какого он цвета хочет игрушку, какого цвета он хочет одежду, какой он, какие он хочет одеть туфельки или шляпку. Вот два, три, пять, десять раз его подавили, и ребенок становится инфантильным, он становится зависимым, он впадает в этот генетический код, и он зависит от того, что сказала мама, ешь вот это, одевай вот это, иди учись вот этому, ходи в школу вот такую, мало что ты хочешь играть на пианино, иди учись математике, ну, кстати, это неплохо, их даже хорошо. Но очень важно спросить, а ты-то что хочешь? Знаете, когда вы передаете ему 150 раз, сказали, что это нельзя, и мама знает, как лучше, вы же формируете зависимость ребенка от вас. Он после 151 раза, он даже зная, как он хочет, он будет смотреть на маму, как же мама прореагирует на то, что он опять скажет, что он хочет, Ага, мама скажет, нельзя. Так зачем вообще хотеть? Лучше спросить мамы, что можно. Потом вырастает такой ребенок. Он говорит, а я мне все равно где учиться, мне все равно там где работать. А что ты хочешь? А я не знаю, что я хочу. Вот. мама говорит, вот туда иди, вот там учись, вот так и делай. Доходит до того, что та невеста, которую ты выбрал плохая, она иди, вот я тебе выбрала лучше. Это свежие примеры. Знаете, это, это путь к наркомании, это путь к алкоголизму, это путь к разрушению личности, потому что возникает протест, невыраженный, почему человек употребляет какие-то да, наркотики и все остальное. Это способ выражения протеста, который он не выражил в детстве. Он мог там выражать этот протест один, два, пять раз, а на его протест могли дать еще под, поджопник, грубо говоря. И он понял, ты должен вообще не, не выражать мнение, а лучше его не иметь, потому что если ты имеешь, не выражаешь, то ты страдаешь, ты же хочешь, чтобы это мнение было выражено. Вот, поэтому очень важно сохранять в ребенке индивидуальность. Я вот даже когда хотела тогда, когда у меня были маленькие дети, я думала, давать им детский сад или нет, мне хотелось им многому чему научить. И даже я тогда базировала свое воспитание на, такие журналы «Семья и школа», и педагоги, вот такие Никитины супруги, и так и называлась книга «Мама или детский сад, и» или «Или детский сад». И я думала, какие же моменты, да, почему детский сад все-таки под знаком вопроса? Потому что вот индивидуальность ребенка. Там она нивелируется, там есть группа детей, вместе ходим, вместе поем, вместе в туалет, вместе спать, все вместе. А если ты, не дай бог, не хочешь спать, тебя еще могут воспитатели каким-то образом там при всех опозорить, что ты какой-то особенный, и ты не хочешь днем спать. Я понимаю воспитателей, им надо, чтобы была дисциплина, чтобы все дети подчинялись. Вот. Но самое ценное в ребенке мы должны развить. Как ты сам думаешь? Как ты сам понимаешь? Почему ты так понимаешь? Индивидуальность, индивидуальность восприятия, индивидуальность выражения – это то, что очень-очень ценно. Я даже рекомендую в семье, где есть двое-трое детей, на стенке вывешивать такие, ну, может, листочки, да, где записывать сильные качества или какая индивидуальность, я их называю изюминками, какие изюминки есть у брата, у сестры. То есть родитель должен создать условия, чтобы эти индивидуальные качества блестели, развивались, чтобы ребенок радовался, что он такой, чтобы он не сравнивал кто какой другой, а вот он такой. И родитель должен способствовать, чтобы мнение ребенка, которое он выражает, чтобы родитель показывал, как ценно мнение вашего ребенка для вас. Тогда этот человек вырастет, он не будет зависим, даже и будут применять 25-й кадр, как мы это видим, на миллионы людей, которые становятся рабами того, что говорится по телевидению. Ребенок, он, он все равно будет опираться на свою точку зрения. Он будет рассуждать и сличать свое мнение с теми априорными законами, духовными законами, правилами. И он не поддастся на массовую истерию, которая является проявлением тотальной зависимости зависимости жизни от какого-то мнения, какого-то лидера. Знаете, я очень благодарна своим родителям, это я только могу сказать сейчас, занимаясь в методе, до метода 20 лет назад. Я не очень их благодарила за то, что мне писали списки работ вот отсюда и до вечера, и практически все свое время я была одна. Родители поздно приходили, я должна была приготовить ужин, ну, в суде с 9 лет, когда отъехала моя старшая сестра. Плюс покормить все хозяйство и так дальше. И я очень от этого страдала. Я думаю, я всегда одна. Там и суббота мама работала, редкие воскресенья была дома. Я всегда была одна. И я очень от этого страдала. Даже думала, что я вообще никому не нужна, что меня не любят, потому что другие дети были с родителями, общались, и была какая-то общность семьи. У меня это было очень редко. Но сейчас я понимаю, как это важно как это важно быть наедине с собой, как это важно слушать Бога своего, свою душу, как это важно познавать свою душу. А Джо сказала, это тот индивидуальный разум, душа — это наш индивидуальный разум. И я очень теперь благодарна моим родителям, которые продемонстрировали, вот именно передали мне этот паттерн, любить работу свою. Но самое главное, что они мне, по сути, через такое поведение, Бог мне явил вот эту раскачанную мышцу, что ты сама и ты должна доверять своему мнению. И надо же было принять решение мгновенно в отношении многих аспектов в своем доме, где-то там те или другие непредвиденные обстоятельства. Я очень рада, что так было. Поэтому я советую, дорогие родители, поменьше опекайте своих детей и побольше спрашивайте, как бы ты в этой ситуации поступил. Вот нет никого, как бы ты поступил. И не говорите мне, что вашему ребенку три года, это уже много. Он уже имеет свое мнение в год какой ложечкой ему скушать кашку, и сколько ему скушать кашку. И когда я видела, вот проживая сейчас в гостинице, что делают родители с детьми, они просто запихивают их, знаете, как вот это не индюков, гусей как запихивают, вот, чтобы там эту печень была вот такая, чтобы приготовить деликатесы. Знаете, я была потрясена. Это просто издевательство над детьми, где дети устраивают истерики, а родитель там не смотрит на то, что ребенок хочет кушать, сюда запихивает там полезное, но это точно недопустимо. Вот самое ценное – это развить, раскрыть в ребенке, вот и раскрыть в нем его. Для этого надо поменьше опекать, поменьше. Я когда вижу, когда две бабушки, мама и кто-то еще соседей на этого одного маленького ребенка, знаете, каждый все стоят над ним и каждый дает ЦУ куда ходить, что взять, какую лопатку, куда бросать, и куда бы ребенок не пошел, за ним идет стая родственников в виде бабушки и мам. Хорошо ли это? Прекрасно, если это не мешает быть ребенку хотя бы какое-то время самим собой. Чтобы он сам знал, какую лопаточку взять, какую пасочку сделать, какую формочку взять, хочет ли он еще играть или он хочет куда-то в другое место пойти, надо перестать думать за ребенка то, что он может думать и сделать, что он может сам. Это очень важно. Поэтому уже в два года, если вы еще не поступали, это уже вы упустили этих два года. Но сегодня можно начать смотреть на своего ребенка как на разумное существо. Джо сказала, что только он родился, он уже имеет взрослый разум. Он просто еще не научился каким-то навыкам там, держать ложку-вилку или чашку, но он разумное существо. Доверяйте своим детям, любите их, уважайте их вот вообще, знаете, устами младенца глаголит истина дети, они же не близки к Богу они еще не научились врать чем меньше ребенок, тем он открытие тем он искренне, чище любуйтесь своими детьми вот, вот он хочет, если это не принципиально да, есть правила, есть требования, я согласна да, тут любовь должна быть строгая вот это правильно но если это не принципиально там есть черный хлеб, белый или булочку, есть такую кашу или такую. Если ребенок говорит, я мама это хочу, надо прислушиваться, сказать, на вот, бери это. То есть не препятствовать, не вставлять вот этот какую-то жесткость, что вот у нас так по правилам такое. Правила семьи не могут быть выше любви к ребенку. Любовь покрывает все, любовь к ребенку, где вы смотрите на него как на большую драгоценность данную вам Богом для того, чтобы вы научили главным, да, это то, что мы проходим на наших уроках детских классах: любить, благодарить, видеть успех, жить с, с разумом успеха, делать добрые дела и так дальше. Но сегодня я именно хочу для вас, дорогие родители, сказать, что слушайте, что хочет ваш ребенок спрашивайте его, как он думает, почему он так думает, почему он захотел именно эту игрушку. То есть не надо, конечно, быть нудными, потому что в силу того, что меня никто не спрашивал, я, конечно, очень сильно приставала к своим детям, они уже не знали, куда от меня сбежать. Вот. И э, я, я перегибала палку, да, то есть я им давала, как любой родитель, он дает ребенку то, чтобы он хотел получить сам. Вот, поэтому где-то я точно перегибала палку. Вот. Но э, сейчас я понимаю, что самое лучшее, что мы можем дать детям, это доверять их желаниям, их разуму, если это не вредит им. А кто, при, кто вырос в жесткой системе, вы можете даже не разобраться. Вы даже не поймете, почему вы хотите додавить, чтобы он надел именно эти ботинки. Вот, поэтому тут э, растут двое. И родители растет. И ребенок растет. И правильное отношение укрепляет отношения между мамой и ребенком, папой и ребенком. Любовь такого сорта, такого вида, она укрепляет отношения между ребенком и мамой. Поэтому старайтесь, дорогие родители, где это не принципиально где это не противоречит тем правилам, которые принесут пользу ребенку, но всегда знаете, что любовь выше правил. Тут должна быть золотая средина, чтобы и не попустительствовать ребенку, но и дать ему возможность выразить свое мнение, чтобы реб... мнение ребенка, чтобы он знал, что его мнение важно для вас. Это очень такой важный аспект. Можете задавать мне вопросы, если вам что-то интересно, я обязательно вам отвечу в комментариях. Я думаю, что многие из вас после этого моего эфира пересмотрят свое отношение к вашему ребенку. Вот. А это означает, что польза, которую получит ваш ребенок, он будет всегда доверять своему мнению, он будет всегда анализировать перед тем, как что-то сделать или не сделать. Он будет анализировать и не будет следовать толпе, потому что многие неправедные действия совершаются именно в толпе, именно теми, кто склонен, склонен сначала быть под давлением мамы и папы и зависеть от них, а потом он идет в компанию, и он зависит уже от какого-то лидера в компании, Старшего, например, который говорит, что ему делать. И мы знаем, сегодня есть очень много разных сообществ, где ребенку дается команда, иди там спрыгни с пятого этажа, или сделай что-то такое, ребенок как зомби идет. Почему? Он зависит от мнения. Или же мамы и папы генетически он закодирован зависит. Или он таким образом выражает протест, чувствует свою нелюбимость и невозможность быть услышанным. Поэтому вот такая ответственность родителя. Ну что, дорогие друзья, буду заканчивать и буду выступать с такими вот короткими сообщениями для вас, дорогие родители, чтобы наше поколение росло здоровым, свободным, независимым, и чтобы мы всегда имели свою точку зрения и знали, что на сегодняшний день она правильная. Завтра мы поднимемся. Увидим больше, мы, может, поменяем свою точку зрения, но она будет моя, она будет ваша, она будет, это мнение будет мнение вашего ребенка, а значит, он будет демонстрировать силу и независимость. Ну что, до свидания, дорогие друзья. Рада, что вы присоединяетесь. Благодарю.